Всем кул! Cool. Привет, вами Сегодня я открываю вот такую вот папочку с загрузками. Был вопрос, в общем-то, в сообществе. Что делаем? Дропаем дальше. Ребилд старой зимней сборки. Вы проголосовали на сегодняшнюю дату 20 декабря проголосовало больше. Поэтому, вот моя старая сборка в архиве, в загрузках лежит. Ну, кидаем ее сюда, в мою коллекцию сборок вот этих. Сейчас посмотрим, что у меня там в папке. Запустится ли она вообще? и как вообще в целом, визуалочка и, и все такое. Делал я ее когда... Mm -mm, в семнадцатом году, девятнадцать-одиннадцать, ну, почти в восемнадцатом году. В ноябре? ноября семнадцатого года. Весит она, видимо, много, раз распаковываться долго. Вообще, кстати, слушаю новый альбом или EP. Короче, вот такой вот плейлист Роналда Джонсона. Если там нету авторского права, я вам видос его вставлю. Вы будете слушать и смотреть видос под этот плейлист. Сколько чего вы, конечно, пиздец. Тем временем, наша сборочка распаковалась. Winter GTA by Dennis Wizz. 5.33 она весит. Э что видим тут у нас в корле, а, вижу камханг, лево, крашес, color а, надеюсь, крашеса нету, но постфикса, фикса, но просто фикс, 0 стоит, все хорошо, здесь лицам, а, скайград вижу, стрим сам какой-то, далее, да, самфункс, no calls, опа, прикольный скрипт, читерс, осуждаю, лево, Осуждаю, езда без аренды, осуждаю. В общем, тут пиздец нас равно, тогда я сборки собирал, не знаю, как дебич. Модлодера тогда у нас не было, не использовался. GTA 3 весит 2 гигабайта, GTA shrink bug. Ну его можно удалить тогда, стандартный GD-шрифт. Было в боках у нас такой вот партикл, тоже заменённый. Оу. Вот этого вроде я менял 100 лет назад. Front 2 о, вот это я фронтами покрасил сто лет назад. Ну, не знаю, давайте попробуем запустить это. Мне кажется, оно не запустится. Я ничего трогать не буду. посредством в ребилде я удалю все скрипты, осишники и лишние. В общем, поставлю свои основные файлы. Давай, Connect. Ну, загрузочный игра. Грузился, прогрузилась игра. Лево Бай херера. Herrera. Сам обновлять не хочу. Охуеть. Бит от первого лица работы стандартные деревья только белые, Мип мапы где-то есть, где-то нету. Такая вот карта какая-то обкаканная, карта битая, не скроллится, потому что фикса нет. Ппс 101, потому что я с агроном, давайте посмотрим. Не давай сначала пушки Ган 24. 25. В принципе тут заменена у нас получается Дигл с плохой иконкой, шатган такой и такая м -ка. Типа у кюшный компакт, давайте звуки, звуки у нас на генрале, который не мод -лодер. сижу тут с музыкой играю блять, давайте типа по новой. Прицел кстати такой вот стандартный что ли, ну прикольный прицел. Я прям чувствую, что борт с под лагом. прям плавно не чувствую, что здесь сенсфикс фикс стоит, этот говяный не люблю такой. Пользовался шотгана с ну и стандартная мочка. что еще можно тут посмотреть, скины давай полистаем, А, пиздец, тут все скины заменены Как я тут буду? Ну, скин по гетто, я так понял, у нас в таких вот шапочках включается все скины такие, да, геттовские, да я так понял, я сюда закинул LQ Kingpack, в принципе, чё тут нечего смотреть Еще что я помню, здесь был Carpack, пиздец А чё это под машиной такое? А, это светотварь какой-то сломанный у меня. что я помню точно, вверх 562, Олегия получается, она у нас зимняя Еще радио играет, ну типа вот зимние тачки старые А тут, кстати, свет нормальный А то именно у той машины, видимо, без моделью чё-то, или то, что такой свет под ней да, вот там нету лодов, я знаю, что есть фабдист. давай поставим еще 200 где-нибудь, вот лодов нету, на горах есть вода. где гетто на маленьких кусочках что-то нету лодов, типа вот такого, в общем такая вот сборочка, не знаю, что тут еще обозревать. Не знаю, сколько я буду ребилдить, потому что мне придется сжимать текстуру. А также доставать кины именно с этой сборки машины, наверное, придется доставать. Ну, чтобы их модлодер закинуть. Пушки я достану спокойно. Мне придется сейчас все и GTA 3 доставать, чтобы кидать в топ модлодер. то из вас моты, могут не понравиться и вы захотите их удалить. А с GTA 3 это не так просто сделать, поэтому придется доставать. Так что вот, это мое первое впечатление. Дальше будет обзорчик получается. Ребьюнута версия. Одна будет под средние компики, другая под слабые. Я пошел ребьютик. Всем хай. Как у вас дела? Я вот со сборки скины достаю. А вы чем заняты? М? Надеюсь, вы поставите лайк за то, что я достаю сейчас скины. Потому что их по-любому кто-то попросит. Они в GTA 3 лежат, я ничего с этим не смогу сделать. Так что надеюсь, вы лайк поставите за мои старания. Все, да не поныл. Всем пока. Oh, uh, no! Ну что, я подхожу к концу, только скинов передачил, пиздец, я не знаю сколько времени прошло, но я практически стопом сижу и делаю вот такое вот действие, типа оп-оп-оп-оп, ну как бы пиздец, надо как бы лайк поставить, да и моцу, за старание, вот здесь сидит, кино и достает, мне еще делать то же самое с машинами, чтобы сохранить оригинальные сборки, я буду все это доставать, чтобы это все в модлодер кинуть, а в GTA 3 закинуть дефолтные модели, ну вот и все со скинами я закончил пиздец ну шо, всем привет next day у нас получается сборки, ребилднуты две версии, версия для слабого и для среднего пк, сейчас вы видите для среднего пк версию так, что я сделал во-первых, ремейкнул fist вот, то есть картинка та же, просто получше, качество ну, вот дальше закинул иконку на пистолет то есть иконка более менее схожа с моделью. Это лучше будет, чем иконка стандартного дигла. На шотган накинул иконку шорти и поменял эмку, потому что это висер. Пускай будет М16. Прикольная иконка, и что дальше? Ремейкнул худ. То есть.. Ну, поменял цвета. Сделал новую карту. Все же знают, что у меня фетер на полупрозрачной карте. Вот версия полупрозрачной карты. И есть версия не полупрозрачной. Вот версия не полупрозрачной карты. Так, папка со сборкой, кстати, весит 1.58 вместо 5. Че я еще сюда докинул лодов? Докинул. Теперь лоды будут получше в некоторых моментах. Достал скины из GTA 3, как вы уже видели. Они теперь у нас лежат Также тачки. Все тачки с э, кта тоже достал, кинул в Модлодер. Ремейкнул Таймсулс, потому что таймсус это Бон и Высер. Он еще просто нерабочий был, оказывается. Ну, короче, он Высер был, нерабочий. Давайте покажу вам погоду, Столько погод, 11 погод. Далее добавил Клёвый снег на Ctrl-3. Первая стадия. Вторая. Ну и третье. Теперь все прикольно. А, и вот еще стадия. Все, выключил. Что еще? Я достал с Генрова, который именно в папке аудио, достал звуки, закинул их модуладеров. Вот такие вот звуки. Обзор закончен. Версии для среднего компа. Идем. К версии для слабого компика. Так, идем next. Uh, вот я зашел с uh, версии для слабого компа. В общем, uh, сборка весит 773 мегабайта, то есть папка со сборкой. Текстуры все сжаты 64. Все uh, деревья я тоже доставал отдельно. Все деревья я достал отдельно. То есть оставил предыдущую версию. То есть тоже с гадать доставал ебалс. А uh, здесь я оставил только скины для Get. Машины я тоже убрал отсюда, потому что они здесь не нужны. Uh, звуки перекинул на ugeneral, то есть все те же звуки. стройки, сверх UGS, здесь все звуки, громкость и вся вот эта залупа получается все, сборка оптимизированная, все красиво, показывать мне тут наверное больше нечего, ну темпсус тоже подогнанный под это, снег также есть, то есть все заебал, я бы даже наверное позадротил на этой сборке на коптах, если бы я не был либо нубом в плане коптов и, и конвейером сборок. Ну все, на этом все. Какой фастовый обзор, э, ребилды. Э, всем пока. С вами был Дэнни Ставьте лайки за старания. Я сидел целый день вчера, копался над ними. Всем пока.